Друзья, привет! Хочу поделиться одним осознанием. Это коротенькое видео, но я думаю, что очень ценное и полезное. Я думаю, что каждому человеку в большей или меньшей степени знакомо чувство зависти. Вот у меня был такой интересный момент в жизни, что я все время говорила, что я никогда никому не завидую. Ну. У меня, если зависть, то она такая, она мотивирующая, она добрая. То есть не обесценивающая другого человека, там, не с желанием забрать у кого-то что-то. А она такая, ну, из серии типа, о, классно, у него это есть. О, он человек, я человек, руки, ноги, голова, мы одинаковые, я тоже могу сделать такой же результат. То есть как путеводная звезда. Наоборот, типа прикольно. То есть я выцеливаю цель, вижу, что это, ну, у кого-то что-то получается, беру и делаю это. Вот. А в какой-то момент в жизни у меня появилась зависть, с желанием обесценить, с желанием не видеть больше, не слышать никакой информации об этом. И ну, прям отторжение. Ну, то есть я забрать не могу, вот, но не хочу об этом ничего слышать, не хочу об этом знать, не хочу слышать ни о каких успехах других, ну, не всех людей, но каких-то определенных, в тех сферах, в которых меня эта зависть включает. И вот как-то я не обращала на это внимания, и вот сегодня я обратила внимание на то, что так а раньше так не было, точно. Ну, то есть это мне не казалось, то есть реально не было. И я стала смотреть, почему так. И увидела такую интересную вещь, что в моем случае, по крайней мере, я завидую вот так, что я не хочу знать, когда для меня это не мотивация, когда для меня, наоборот, это что-то, что меня расстраивает, выводит из себя, раздражает, делает меня неспособной, делает меня злой, это в тот момент, когда я понимаю, что я не способна повторить такой результат. Вот тогда на меня накатывает прям такая недобрая зависть, которая вот прям так и хочется что-нибудь вот сказать. Да, это все там, да, да, да, придумано. Да, это неправда. Да, да, там есть все равно свои подводные камни. И вот я не знаю, как у других, но у меня это связано четко с тем, что я в этот момент не осознаю, но при этом чувствую, что я этот результат почему-то повторить не могу. И вот я подумала, если раньше я могла повторить абсолютно любой результат, вообще любой, представляете? У меня вот стопа на эту тему не было, особенно лет 18. Мне казалось, что я могу вообще все просто. Если надо, я смогу даже летать научиться. А тут, представляете, такая засада. И я вспомнила целый ряд моментов, ну, то есть, получается, если я перестала быть уверена в том, что я могу создать какой-то результат, это можно назвать самообесцениванием? Можно. Определения самообесценивания, к сожалению, у меня нет, но это из английского саентологического словаря, мне показывал как-то Вадим Мальчиков, что самообесценивание, я прям запомнила это дословно, это совокупность обесценивания в окружении или там всех других людей, ну, в зависимости, как перевести. То есть, получается, что мое Самообесценивание – это совокупность всех обесцениваний меня, моим окружением за какой-то промежуток времени. Вот, интересно, да? Ну то есть самому вообще, когда это определение увидела, то есть я поняла, что самому себя обесценить нереально вообще. Можно поверить в обесценивание других людей, собрать их в кучу, слепить из, из этого какое-то умозаключение о том, что, ну ты не такой умный, не такой красивый, не такой крутой, не такой способный, или твое время уже в каких-то вопросах прошло, например, да, или что-нибудь еще. Неважно. Ну суть примерно, я думаю, понятна. И вот интересный момент: если это самообесценивание это обесценивание окружения, которое есть, да, ну там каких-то конкретных людей, да, какие-то конкретных ситуаций по каким-то конкретным темам. Вот я увидела целую череду ситуаций, где моя уверенность была подорвана какими-то моментами людьми в моем окружении. И в какой-то момент я стала думать, представляете, что я чего-то не могу достичь. А когда я стала думать, что я чего-то не могу достичь, я увидела, ну, что я начинаю злиться, я начинаю зло завидовать, и я начинаю не конфронтировать чей-то результат. Зачем все это рассказала? Затем, что стало сильно легче, и самое главное, что восстановилось ощущение того, что, блин, да я-то все могу, я-то на самом-то деле все могу, потому что я сама-то себя не обесцениваю, я сама-то в себя верю. вот. И вот это вот интересная такая цепочка, что если есть чувство зависти, значит, понимаешь, что что-то ты не можешь повторить. А потом, ну, может быть, у кого-то есть тоже такие вот моменты, когда ты четко знаешь, что раньше ты мог. И с того момента, до сегодняшнего момента, стало точно не хуже, стало только лучше. А вот умозаключение какое-то кривое мешает. Вот поэтому посмотрите на это потому что я уверена что человек способен на ну может быть если не на все то точно на очень многое вот поэтому успехов